Я не первый раз уже принимаю участие в данном мероприятии и уже практика показывает, исходя, что форум достаточно -таки информативный, очень много нового, как всегда, рифс, новые разработки, что очень похвально, очень информативный, хороший форум.